за порыват игуискарахис и, и вышли и Каза двадцать третий псалм и в 23 третьем псалме учится бяха много вдохновений реально учителя вдохновили не хотели выходить из зала. Над 100 имаше в на сто человек им ощел в было больше 100 человек в зале а, цели затворы 250 человек Вся тюрьма с 250 человек. Имашь хора кой не бяха получили приговорения, амашь правды да Были люди, которые не получили осуждения, поэтому у них не получилось. И хора кой бяха на работе, не И дадут. были и люди, которые были на работе. Были и офицеры, и социальные работники? были офицеры, и социальные работники. Я уверен, И верю, что молитва этого молодого человека их коснулась. Искам да кажу, вратата на Евангелието се и хочу сказать, что Ворота Евангелия закрывают Я не верю в мир, который Проповядка и че ще има мир Слово не пишет так не верю в то, что Пиши, че има мир что будет ми мир, война, война поговорю, будет Армагедон. За это, това Если мне дают слово, говорить об этом расскажу. Это моя любимая тема. Но виском да викает, да что мир не овладеет, что все не будет, будет еще Мира хуже, е хуже. Вътре Мир только внутри в наших сердцах. Он находится Христос. в нашем сердце и это Христос. Аминь. И, искам да ви кажу, че скоро. и хочу сказать, что Христос скоро придет. что указах там? И я, че сказал и. Може в тюрьме, время, в което няма да може да и мечта. Что придет время, когда мы не сможем туда больше заходить. Я за два вам. И поэтому я вас очень прошу кто может да, служим, да и Насколько возможно больше служить выходить из Иисус Христос вышел за. Черти на да черты храма, чтобы служить. Он молился и в храме. Всеки ден, се, но, день, разбираюсь, но излизащи и служащи на хората туда, вънка. Чтобы людям, на церквите были, вече е станало удобно да стоят вътре и да се а, Извиняюсь, да хвалим Бог, но, но удобно ни е да сме приятели тук, да, да не с, с познати хора, мили хора. С с хора, това близьми, не е истината. Истината не, е да излезем навънка том, и да на обиждат, да на накарняват, да на бият, ако трябва. Но да, каждым Божьим мы должны говорить о Божьем слове. Аз, а, за себе, семьей, мы да И мне обидно, что я только в тюрьму могу попадать. Я да молюсь да о том, чтобы тоже мы тоже туда могли ходить. И, не знам за вас, как я, но о том, чтобы идти туда и проповедовать. И даже. Помолих, казах, Когда замеси, я сказал, Господи, дай мне 66, мне скоро уже искам заместник. Сочный, мальчик. Вот <laughs> За что Пак И на, я на службе. И Господь мне сказал: «Питай вот он. И, сега, да И я хочу, чтобы каждый из вас тоже поделился. Да. Эди вот передал мне микрофон. Эдди, мне я думал, что говорить, что свидетельствовать. Сейчас Эди прям в точности сказал слова, которые хотел говорить я. И. Вот он сказал, что Бог ему ответил про то, что я, чтобы я был его... Помощник, помощник да, потом за заместник, да, заместник, да, потом заместник. И я когда это услышал, думаю, гучух, где я, где тюремное служение? Колеса маска, колеса думаю, ну ладно, посмотрим. И вот в четверг, мы, когда перед тем, как поехать э, на служение в тюрьму... Ну, вообще, последние недели, такие месяцы, очень много разных дел. Последние и, месяцы, много и по работе, и по служениям. И задачи в работа, в служение. И у нас, как в среду, начинается. И в среду, почвами, И до воскресенья. И, до и там понедельник, вторник, только более-менее свободные заед. вечера. И, понедельник, вторник, вечер. и вот мы в обед, в четверг шли туда. И в четверток по обед И было немножко такое Подавленное настроение. Усталость. Я думаю, как мы там будем служить? Мы все тут уставшие, мы все... Как служим, и когда люди начали заходить... И, -то -то и поскольку... У меня все равно как-то жизнь вот, связана с, частично вот, с тюрьмой. Что, потому что у меня папа раньше в молодости работал надзирателем за в тюрьме баштами и конвоиром. Работал, э, затвор, и он мне все это рассказывал, то, быт, устройство. Показывал мне там по дороге тюрьмы, где у нас в Молдове расположены. В и я думал, что это, ну... Такая тюрьма легкого режима. Раз нас туда пускают... Не там, значит, режим. а оказывается там есть те, кто и на пожизненное приговорен. И я думаю, а как мы вот, как они будут нас вот Для меня было непонятно, и как, что говорить. Бешли, ясну, как и еще они когда вот пришли, зашла вот эта толпа людей. И куда -то влезет тази толпа на хора, И все на веселе, хихи, хаха. И ха -ха. все в Веселому, вначале не слушали, се, не и просто ты наблюдаешь одно слово. И просто ты казваси, одно слово. Девчонки там хваление, прославление, прославление хваление. и ты прям и чувствуешь присутствие Божье там, Божье присутствие насколько там. оно прям осело. Колку и у меня резко появились силы. Появилось, появилось желание, появилось желание, настроение. настроение. Все вот это упадческое такое настроение, оно улетучилось. И я начал смотреть и вглядываться в глаза каждого человека. И я начал видеть, как они действительно задумываются над словом. У них действительно начало меняться выражение лица. Как они вот уже там... Третья, четвертая песня хваления, Третья, четвертая песня хваления эту, как они начинают громче хлопать, громче унудобляск петь, унудобляск где унудобляск на русском, где на болгарском, где на когда Эди вот говорил свое слово, и, да слово си, и ты просто смотришь на лица людей, и, хората, и видишь, когда он что-то говорит, какое-то откровение. откровение, и ты просто вот человек сидит задумчивым лицом человек слушает, и, гледа, и тут у него откровение, он такой, да, да, да, да, да, да, просто да, у человека да. от задумчивого вида глаза вот наполняются жизнью, живот, и. Я действительно наполнился, мне аж самому захотелось Истинно, тоже что-то сказать, поискасы, что докажи, нечто, тоже молиться. Да Я молился, да меня Эди да попросил да тоже да засвидетельствовать. Да да и был один пастор, который рассказывал чудесное и свидетельство о своем воскрешении. Свое и мне времени практически не осталось. И не никакого времени. Я думаю... Это как раз таки, чтобы я в следующий раз пришел Если и рассказал. Явно -за того, и вот я сколько говорил, что, когда пришел в церковь, церковь я говорил, ну, я не, не годен ни для какого служения. Ну, вот где я и где вот люди-служители. И потом, хоп, Господь доверил одно служение. И извинешь, Господь доверял одно служение. Потом второе. После второго. Потом лидер молодежки, пастор молодежного служения. служения. И я такой думаю, ну все, ну на этом типа. И и явно Потом хоп я в, прославление успел в прославлении я успел думал, Я со своим голосом и, и слухом в прославлении. Но у Бога есть другие планы. И про тюремное я тоже никогда не задумывался. Не Мне всегда было интересно, интересно, но у меня всегда было в понятии такое, что бачи, им, там люди будут принимать и воспринимать слово воспринимать тоже слово от сидевших. Само то, за а оказывается, не только. Оказывается, что ну, Бог действительно может касаться сердец Господь так, может, что ну, неважно. Там, каков начин, и не важно сталкивался и ли ты с этим в жизни или нет. или нет, но когда действует Господь, Бачу, действует, Господь Он разрушает все рамки. Разрушала рамки. И я вот... Перед началом, когда думал, что, ну, навряд ли я для этого служения... Но там я загорелся, Благо, я действительно захотел... И, и действительно быть и в этом служении Добуду также. Потому что, как мы знаем по Библии, вот Иосиф был в тюрьме. И там он служил людям, и, и мы знаем, он к чему привело, насколько знаем, он высоко он там, там какого... находился. И по Библии мы знаем, что там. Иисус не пришел для праведников, знаем, а Он пришел для грешников, а грешников и спасать их. И ты видишь, насколько это большое поле для действия, насколько там люди готовы впитывать, и ты понимаешь, что ну, они... Они тоже люди, они просто ну, сделали ошибку в жизни, сакора, и в не, не, мы не должны на них ставить крест, а мы, мы наоборот, должны не давать не им надежду на жизнь, надежду Ваши на исправление. И, да и они должны понимать, что да, в этом мире там, за их какое-то прошлое и могут их да разбират, не все любить. Да, за, минало, в да не обичат, Но то, что Бог их любит, они должны знать. И, так, да знает, Господь и тогда действительно я верю, что их жизнь будет намного лучше, намного наистина, вяром, и потому что Бог будет усматривать им действительно людей, которые будут их окружать любовью Господь, хора, любов. И это было мощно и вот и Что я могу сказать, мощно. что это действительно было мощно Такое присутствие И вот, казалось бы, ты идешь, служишь, отдаешь силы Сестровача, ты уйдешь до служащих, если даваш которых, как бы, казалось, и так нету. Но ты... я настолько наполнился, настолько перезагрузился и перезарядился, что, да, у нас еще в четверг была вот духовная лекция под духовной академией. Мы немножко опоздали. И еще половину я прослушал, и половина -то можах, да я чую. потому что я и все еще находился там. А я настолько, Дух Святой меня напитал, что я уже строил, что я буду говорить, Если что я буду делать в следующий четверг, следующее настроить. служение, что еще можно говорить. Вы меня настолько понесло, что я в определенный момент... А, стойте, у нас же лекция, я должен слушать лектора но время на лекции я это было круто Обаче, это... Много сил, ну. слов нет это я одни могу. эмоции Самые эмоции все было интересно много интересно. и это правда был выход из зоны комфорта набежши и тваны, когда излезешь на я там стала играть... На даже до свиля там... Я даже неловко смотреть на них. И мне бежит неловко Я на них не смотрела. И даже не гигледа. Вот. Ну, а у есть больше, что рассказать, могу перевести о них. Да. Ну, я тоже не представляла вообще, как это все будет происходить. Все, что не себе представил, как все, что, что, что случилось. И, конечно, и сил реально не было, и как-то и не хотелось уже. Я мог силы и желания речи. Всегда перед таким служением вообще тебе ничего не хочется делать. Иногда преди службите и служения не, се... не искам вече да И когда зашли в тюрьму, конечно, там такое ощущение было странное. Просто... И когда мы в затворе, имах много что не. Все внутри сжимается. Всичко внутри. Hunters. И везде вокруг вот эти решетки, там люди Нау ходят. Науку решетки. И все внутри курят, смотрят на тебя. И хора-то вытрепужат, галетят. И ты прям вот такой вот весь И ты сесвивашь малку. Ну и все, и нас потом подняли в зал. После скачих мы в зал И начинали заходить люди, конечно, такое переживание внутри было. И когато започнах адаблицат хора, малку усештах притеснение. Вот, и потом... Мы уже начали петь, мы и реально пришло очень сильное присутствие и усетих этих сил на присутствие. И в таких служениях просто ты думаешь, я просто инструмент, не хочу ничего делать. И, и в такого служения симметрично саму инструмент некоего самого Господь через меня и, да избралш служение. Да, просто очень важно отдать полностью себя и ни о чем не думать. И, и, и много важно, думать. Да за нечто, просто да на Бог целик контроль у нас. И в какой-то момент я почувствовала, что к концу песни у меня голос просто пропал его и усетих, него к было. на первом этапе песен голосами започено, да. Uh, исчезла. Вот. И хорошо, что Эди позвал еще одного служителя, музыканта с нами. пока может один музыкант с нас. На второй песне он уже второй песен. Больше, той и и, То и как-то силы, и было очень круто. После яку. И да, просто на глазах менялись их лица. И предучитыми просто лица таимся с смениха. В общем, да, Бог очень сильно действовал. Бог сильно и наполнил вас прям очень сильными силами потом, реально очень вдохновились так. След това имахме силы, не се мы со что. И просто как бы нас было немного по сравнению с, со всеми мауку, тюремщиками. Что-то ты бяха с человека, не бяха с самого через такое маленькое количество сотворил многое, можно сказать. Дори через малку количество Бог сотворил нечто многое хубаво и гуляно. И гулям. сотворил свое сильное действие этому, И има, имаше силу действие. А помогаю да помолю пастор Андрей. Благодарю. Да я хочу, чтобы вдохновить этих молодых людей. И проу благодаря на Бог за тех. И благодаря поблагодарились за них. И после да си помолим да Геоукура, живем с нашими молитве. И хотел бы, хотела, чтобы мы помолились. Да чтобы они начали служить. И не само за тех за сечки вас помалица, тука, които цъфтитих, не не да, да еще умерли, еще было с Мы скоро уйдем с этого мира, я не знаю, как, умру свои смерти или меня заберут? Мы должны передать кому-то эстафету. Такая чистка, да, помоли, пастор Андрей. Давайте церковь. Кто хочет послужить, тоже можете выйти. А, дорогая церковь, давайте мы прострем наши С, руки, благословим си наших си ребят. А воочи. Слава а и хвала тебе, Слава Господь. Благодарим тебе. тебя за эти горячие, горячие сердца, и благодарим за горящие сердца, Боже. Боже Святый, мы просим и молим тебя, Господь, о твоем помазании для Это них. Молим за помазание, за Боже Святый, используй их, пожалуйста, в своих руках. Используй их Очищай их, пожалуйста, от всякого беззакония, от всякого греха Божия. Пусть они пребывают в Твоей праведности, Твоей чистоте и святости, для того, чтобы в точности исполнять Твою волю. Боже Святый, направляй их, пожалуйста, по своему пути направляя их в те места Господь, где особенно нуждаются в их присутствии, в их служении. Боже святый, зажигай их, пожалуйста, своей любовью. Чтобы каждый, кто соприкоснется с ними, загорался Боже, и твоей любовью. Боже, Святый, мы просим Твоего благословения для этого тюремного служения. Господь, просто раскрывай, пожалуйста, сердца тех людей, кто нуждается в Твоем благословении, в Твоем спасении Расскажи через этих служителей. Дорогой Господь, мы верим, Боже, что Ты приготовил их для своих больших, чудесных дел. Дай им, пожалуйста, единство. Дай им, дай им, одно, сердце, дай им одно сердце. Один дух. Одно понимание. И одно Боже, и благослови их огромной, огромной и Твоей и любовью. Любовь. За все Тебя благодарим, Господь. Молимся во имя Иисуса Христа. Имя Иисуса и народ Божий скажет. Божий народ Аминь. Слава Господу. Спасибо за ваше служение.